Как создавать гармоничные отношения и стать женщиной, которую любят? Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои дорогие подписчицы! Очень рада вас всех видеть и очень хочу поделиться с вами энергией, информацией, эмоциями. Очень рада, что вы смотрите меня. Благодарю вас за лайки, благодарю вас за комментарии, которые вы пишете к моим видео отдельная благодарность вам всем, и они меня очень вдохновляют, я буду стараться как можно больше делиться полезной информацией с вами, как создавать гармоничные отношения и стать женщиной, которую любят. Да? Мы становимся сегодня на этой теме, и что же можно сказать, да? То есть я прошла, наверное, все этапы, на которых можно было только оказаться. Все, все моменты и очень долго выясняла, да? то есть 23 года, когда я разводилась с мужем, мне хотелось знать ответы на мои вопросы, почему, что я сделала такого, что мужчина ушел к другой женщине. То есть очень много потратила времени на выяснение вот этих всех моментов, да, и сейчас могу с точностью сказать, что причина была во мне, что ошибки совершала я, чтобы так э, в моей жизни произошло, приключилось. Да? Могу это сказать э, очень уверенно, потому что именно это меня очень долго мучило. Потому что, когда причина во мне, я могу в себе это исправить. Когда причина в другом человеке, это невозможно исправить. И я это изначально видела как более выгодную ситуацию, что если ошибка во мне, если причина во мне – это более выгодная ситуация – это все равно, что пульт управления Вселенной, моей Вселенной, да, у меня. Потому что я могу исправиться, могу понять, какой, какую ошибку я совершила. Не совершать снова эту ошибку. Да? Но самое плохое, когда мы не замечаем за собой ошибки. То есть нам кажется, что мы живем, все хорошо, э, стираем, гладим, убираем, готовим кушать, стараемся, зарабатываем деньги, покупаем продукты, приносим. И в конечном итоге мужчина начинает лежать на диване. Да? И непонятно, кажется, я тут всю себя вложила в эти отношения, а он так раз ее не ценит. И такая же ситуация была у меня, когда мне было 23 года, я не понимала, что же происходит. Но в моей голове был правильный вопрос. Что я сделала такого, чтобы мужчина так себя вел? Что я сделала такого, чтобы мужчина перестал заботиться, перестал брать на себя ответственность? И оказалось, что ответственность просто на себя взяла я. И заботу на себя взяла я. Я стала зарабатывать больше него. Это была моя ошибка. Вторая ошибка была э, то, что я ему говорила, сколько я зарабатывала. И у мужчины в конечном итоге, э, он, может быть, какое-то время старался меня пере, переиграть, да, пере, заработать больше, чем я. Потом просто перестал стараться. Опустил ручки, сидел на диване, сидел дома, не работал какое-то время. Потом начались э, ночные... Э, не прихождение домой, и все такое. И все это постепенно-постепенно привело, конечно, к разводу. Это были ошибки во мне. То есть женщина, как только берет на себя ответственность и заботу, и зарабатывает много, и говорит честно мужу, сколько зарабатывает, все, она проиграла. Все она проиграла. Рано или поздно это приведет к разводу. Или вовремя нужно опомниться и сказать, что все, зарплату урезали, зарплаты такой нету нужно, чтобы ты шел работать, чтобы кто-то мне помогал, что на кого мы можем еще надеяться, как и на тебя, я верю, что ты сможешь и так далее. Да? То есть здесь, вот в этом была большая ошибка. Еще одна большая, самая большая, наверное, ошибка из всего, третья, да, которую хочется рассказать, это то, что я в это время уделяла себя полностью работе. То есть я был в этот момент... 90-е годы, лихие 90-е годы, я работала на оптом рынке, продавцом. И в 7 утра уже нужно было, чтобы стояла вышка из сигарет на, на, при, на, на прилавке. Нужно было. И в 10 вечера я возвращалась домой. У меня не было ни выходных, ни отпусков. У меня не хватало времени ни на маленького ребенка. Я только могла постирать, накормить, и погладить быстро там что-то, и все. Не успевала ни не приласкать, не сказку почитать. То есть пролетела жизнь таким образом. Девочка очень часто мне об этом напоминает, что внимания уделялось очень мало. И это была моя ошибка. И мужу точно так же не уделялось внимания. Но самое плохое, что не уделялось мнение и мне самой. Да? То есть и шла такая яркая э, ситуация нелюбовь к себе. Очень ярко проявляющаяся. То есть изнасилование своего собственного физического тела на работе. То есть работа, работа, работа, работа. Дом пришла, еще домашние дела, а потом спать быстро, спать быстро, да. Такой термин даже звучал прям. Потому что только дотрагиваешься подушки, уже будильник звонит. Уже кажется, что не спала. И нужно было снова вставать, нужно снова было ребенка в садик, идти на работу. И так все это продолжалось практически несколько лет. И муж, конечно, не дополучал энергии. Я ее не додавала себе, то есть я опустошилась. Вот если представить на тот момент мой сосуд, да, и сколько в нем там жидкости, вот энергии женской, там было ноль, там было сухо, там было сухо абсолютно. То есть это простая такая практика, как вы можете проверить, сколько в вашем сосуде энергии, да, представили образ сосуд, вот какой-то он, да, представили, какой он формы, какой, какого цвета, какого размера, какой узор на нем, да. Вот потом заглянули внутрь, что там вы видите, да, сколько вы видите в нем жидкости. Вот это столько у вас женской энергии. Вот во мне в тот момент не было нисколько. нисколько. Я могла себе позволить хорошее платье, косметику, там, туфли. Я все это позволяла, но вот внутри меня была пустота. Потом эта пустота начала наполняться. Обидами, обидами на мужа, обидами, что мне не хватает э, времени на себя, обидами, что э, в конечном итоге деньги становились уже не, не так интересные, да, то есть вроде как вот нужны они, что закрыть там расходы необходимые, но вот они уже не радовали, да, то есть уже в какой-то момент тело было уже просто изношено, в 23 года, да? то есть... И дальше потребовалось много лет, чтобы я поняла, где я сделала ошибку. То есть сейчас я точно понимаю, что если с мужчиной что-то, и он перестал там сегодня обращать внимание или как-то, я должна занять позу бревна, да, там, сделать какую-то медитацию, сделать себе самомассаж или пойти на массаж в парикмахерскую, на маникюр, наполнить себя, прогулка – вдыхание вот этих красок осени или там весны, в какое время года вы смотрите это, да, то есть э, позволить себе стать женщиной, стать человеком, позаботиться о себе самой, в, в, в, инв, проинвестировать в себя свою любовь, свое внимание, свою заботу, сказать себе хорошие слова, может быть, перед зеркалом в ванне, может быть, намазать себя кремом во все тело, да, вот еще мне нравится такая штука, расчесывание волос по сто раз в четыре стороны, да, потом такая вибрация во всем теле, такое расслабление классное, после этого мужчине тоже хочется вас взять за руку, обнять, хочется уделить вам внимание, потому что после того, как вы себе уделяете внимание, мужчина нас зеркалит просто, он просто наше зеркало, мы вкладываем в себя любовь, и мужчина нас любит, не может наглядеться на нас, не может налюбоваться, говорить нам хорошие слова, дарит цветы, подарки и все такое. Да? Как только женщина опустошает себя, как только она перестает инвестировать в себя любовь, внимание, заботу, ласку, может быть, там по щечкам погладить, волосы себе прочесывать, там э, ножки в какой-то травке попарить, да, там поотмачивать, там, ручки кремчиком помазать. Да. Вот это вот все, как только женщина перестает делать, все останавливается. Вот земной шар останавливается, мужчина перестает быть интересоваться. То есть женщина должна быть наполнена внутри вот этой вот чистотой, красотой, любовью к себе. И на 80% любви вкладываем в себя. И уже если от вот этих вот 80 вложенных в себя вы 20 уделяете своей семье, и это от наполненного сосуда, то все это будет ощущаться, всем вокруг будет комфортно. Если женщина отдает все последнее своим детям, своему мужу, может быть, своим старым родителям, еще кому-то. Себе ничего не оставляет, ни энергии, ни времени, ни заботы. Все начинает рушиться. И финансы начинают рушиться, отношения начинают рушиться. Все вот стоит на этом фундаменте. Я, да, вот, может кто-то помнит старый мультик про чертенка. И там учитель говорит такие мудрые слова, когда чертенка спрашивает, кого нужно любить? Тринадцатый, да? А он говорит, всех. Говорит, как же ты будешь жить? Если ты всех будешь любить, себя нужно любить. И вот эта глубокая истина, нам ее преподносили в виде, как бы, все наоборот, да, как бы чертенок, там, учитель не прав, учитель учит по-чертовски, а это ничего не по-чертовски. Это как раз вот э, мудрые истины. Просто их заворачивали в такие фантики, чтобы люди привыкали к совсем другой программе. Как нас учили в Советском Союзе, всю себя отдай, жизнь свою не жалей, за друга, там, за Родину и так далее. Да? И мы привыкли себя обесценивать за счет этого. Мы привыкли занижать себя буквально ниже Плинтуса. На сегодняшний день российские женщины самые красивые в мире, и они себя ценят ниже Плинтуса. То есть столько историй, когда женщина просто буквально содержит своего мужчину или думает, что вот он с ней только из-за того, что она секс ему дает, да. А женщина это гораздо больше, не только секс и деньги, которые она может заработать. Женщина это энергия, божественная энергия, женская энергия, которая наполняет женщину и которая наполняет мужчину, которая помогает продвигать ему его бизнес, которая помогает вообще существовать всему вокруг. Женщина может без мужчины. Мужчина не может. Ему нужно обязательно, чтобы какая-то женщина его питала своей энергией. И очень важно бывших мужчин отключать от энергии. Очень важно отключать от вашего питания. Потому что некоторые психологи говорят, 7 лет женщина питает мужчину после того, как расстались. И это в этом часть правды. 7 лет очень сильная идет энергоутечка у женщины. После этих семи лет она гораздо меньше, но все равно остается энергоутечка, пока ее женщина сама в практиках не уберет. И это очень важно, очень важно, потому что вот это состояние, когда женщина говорит, а, у меня нету сил, я прихожу с работы, у меня нет сил на домашние дела. Вот это когда утечка, когда вся энергия ваша утекла, вот вам божественная сила дает энергию на этот день, а она раз как в сообщающиеся сосуды и сливается в высших партнеров. И ее нужно уметь остановить. Уметь остановить. Нужно сделать хорошие практики, которые помогут это остановить. Потому что как только вы с ними расстались, вы им ничего не должны. Вообще только мужьям, может быть, должны, с которыми живете. И если мужчина на вас не женился, вы даже ему не должны. То есть это ваша личная энергия жизненная. И вы ее можете тратить, можете не тратить. И она настолько ценна, что даже если мужчина вам дарит бриллианты, машины, квартиры, это все равно копейки по сравнению с тем, насколько ценность этой энергии. Вот это самая основная ценность женская. И это важно, чтобы женщина сама понимала. То есть если мужчина, такой женщине, которая понимает свою ценность, вот именно как энергия, он ей говорит, да вы там женщины мелочные, вы там только платья, туфли хотите. Да? Женщина даже спорить с ним не будет. Да, хорошо, до свидания, да? Мы с тобой на эту тему, молодой человек, разговаривать не будем. Оставайся один. Ты замечательно смотришься со своей точки зрения. Зачем тебе третий? Зачем тебе третий? Потому что женщина будет третьим. Он точка зрения и еще женщина, да. Но это очень много. То есть можно только пары создавать. Либо он и женщина, либо он и точка зрения. Оставим их с точки зрения, с той, с которой они хотят остаться. Это их полное право. Хорошо, мои дорогие, я надеюсь, что моя сегодняшняя э, тема была полезной для вас. И ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Я буду продолжать делиться с вами э, новыми идеями, новыми мыслями, новыми знаниями, которые, надеюсь, будут полезны. И ставьте лайк, если вам понравилось, пишите комментарии, пишите свои вопросы, на которые я с удовольствием буду снимать следующие видео. Пока-пока!